Знаете, я всегда восхищаюсь своей мамой. Для меня она самый лучший человек на свете. Она такой удивительный человек, что я даже не знаю, как это выразить словами. Это вот ее доброта, умение так расслабить обстановку, сделать всем хорошо. Это просто, я не знаю, как это выразить. И это так меня вдохновляет просто. И, и так хочется быть такой же, как она. И такие моменты, когда ты не знаешь, что делать, не знаешь, что выбрать, именно мама приходит ко мне и... Скажешь что-нибудь такое, что вот он, ответ для меня. Мам, я тебя люблю. 8 марта для меня, прежде всего, это момент праздник. Почему я так думаю? Потому что всех нас в этот мир, как говорится, привела мама. Мы росли, она нам, она нам дарила любовь, каждый день ухаживала за нами. Поэтому один раз в год мы хотя бы уделяем нашим мамам время. В этот день мы делаем их счастливыми. Сигнажинау раз. Анан Ен ян брэнш а нам зи востаесн, олжум стамики, идемики, ала герде сабах тамаша, ұм, Давайте просто прекратим утрировать На самом деле забудем, что такое равноправие полов Всю эту феминистическую чушь Ведь мужчина любит на земле только трех людей И все эти трое женщины так, которая родила, так, которая ему родит И так, которая у нее родится В этот прекрасный день 8 марта Купим цветы, конфеты, поедем к маме, к тете, к теще, Я не знаю, хоть кому-нибудь вот так, постучимся в дверь, обнимем нежно-нежно и скажем «Мама, я тебя люблю». <клес> Мама, я у тебя появилась, когда ти, ты была примерно моего возраста. И сейчас я начинаю понимать, как это было, наверное, тяжело воспитать ребенка, когда ты еще сам до конца не вырос. Но ты смогла, и благодаря твоим усилиям я такая, какая я сейчас. Я благодарна тебе за все, что ты мне сделала. Ты подарила мне жизнь и счастье. Надеюсь оправдать все твои надежды и надеюсь, что ты гордишься со мной. Мама, я люблю тебя. Мама – самый дорогой человек в моей жизни. Но за повседневной святой я часто забываю ей сказать об этом. И только сейчас, когда нас разделяют города, я осознаю, как мне не хватает тех минут, проведенных с ней, той теплоты и заботы, которую она мне давала. И сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать, я очень люблю тебя, мама. Говорят, что мама – это единственное божество на земле, не знающее атеистов. Поехали, ведь так оно и есть. Для каждого из нас наша мама – это самое святое, самое сокровенное, что есть на этой планете. Мамочка, я тебя очень-очень люблю. Берегите своих мам. And in my case, I can say that it was my mother. Uh, my mother actually was a very unusual woman because in her time uh, it was unusual for a woman to be like a professional person. Uh, and yet after she had four children and then uh, decided to go back to school, she became a lawyer and then later became a judge, the first elected judge in that part of uh, my state and she went on to serve as a judge for 18 years. She was elected and then re-elected and then re-elected again. And I think this was a very strong message because it showed that uh, with perseverance and some hard work, you can accomplish your, your goals in life, even if they're not so uh, common. Uh, in her case, it had never been done, a woman doing this work. And it's especially hard, I think, when you've got a family. So this was uh, a nice example. Of maybe doing the unexpected and demonstrating that there is uh, a wider range of roles for women than might have been the case traditionally. So on Women's Day, I think it's it's nice that we can uh, consider and reflect on these experiences and and maybe give some thanks and praise uh, for the people who have had such an impact on our lives. Yeah.